Доброго дня всем! Сегодня я хотел бы рассказать про одну такую штуку, которая есть в каждом автомобиле. Это очень полезная. самый если честно, недавно только узнал об этом. Значит, вот у нас и зеркало заднего вида в салоне автомобиля. Здесь есть такой рычажок. Оказывается, он для того, чтобы мы могли переместить угол обзора. чтобы Сзади идущие автомобили в ночное время допустим нас не слепили ты знам мы его тянем вниз и там в отражении уже будет все более так приятно для глаз и слепить автомобили не будут кому интересно проверьте это при езде допустим день там по трассе особенно это полезно когда сзади идущие автомобили на быстрых скоростях быстро вас достигают и слепят. Всем пока!